Всем привет! Когда в школе физрук сказал, что придется отработать твои прогулы. Никогда не стоит недооценивать своего противника. Как работает пинг в реальной жизни? You wanna bite my banana? Yeah. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Похоже, что сильный ветер может творить чудеса. Тогда в магазине электроники сказали, что отправят на установку своих лучших специалистов. Видимо, у этого курьера просто почасовая плата. Кто-то мне подсказывает, что папа этих щенков будет делать ДНК-тест на отцовство. Маляры никогда не останутся без работы, если не получилось настройки, то можно попробовать себя в барбершопе. Кажется сегодня дома кого-то ждет серьезный разговор похоже что эта девушка совсем не знакома с законом ньютона <смех> Маэстро и... <смех> <смех> Когда реклама оказалась слишком реалистичной... No. <смех> Кажется, этот поход она запомнит надолго. Hehe <laughs> Похоже что этот уличный художник любит играть с огнем hey Dana, Похоже, что это курьер самого Пабло Эскобара. Он просто хотел перекусить в красивой обстановке, но видимо судьба решила иначе.